Добрый день, у микрофона Алексей Федорцов и в этом видео рассмотрим процесс повторной оптимизации рекламных кампаний. А сразу предупрежу, видео скучное, ужасно, статистики, каким образом усовершенствовать вашу рекламную кампанию в Яндекс.Директ. Поэтому, кто надеется посмотреть что-то очень интересное, то будет очень интересно только с точки зрения технической части вопроса что не делают 99% подрядчиков, которые создают вам рекламные кампании. Ну, начнем с того, что у нас есть заказчик, который идет второй процесс, оптим... вторая ступень оптимизации. Есть определенные результаты и мы используя отчеты Яндекс Метрики и отчеты Яндекс Директа. По статистике сформировали отчет который нам дал следующую информацию а, ну во первых а, что мы преследовали так это как всегда снижение стоимости заявки соответственно снижение стоимости цены клика повышение конверсии а, какой срез мы хотели проанализировать и что из этого получилось ну во первых мы хотели понять каким образом делится аудитория по достижению конверсии за уже проделанный период, уже пройденный период. А, то есть в течение месяца у нас были достижения конверсии. Мы хотели проанализировать именно нужную нам аудиторию, которая необходима то есть, нам для того, чтобы максимально эффективно на нее воздействовать. А, мы хотели посмотреть по времени нахождения на сайте то есть, сколько а, времени занимают у людей принятие решения на оставление заявки. В среднем, а, есть ли какая-то зависимость от времени нахождения от пола, а, времени суток, дня недели и так далее. И вот какие данные мы выгрузили. Здесь есть название компании, количество визитов в истории. Здесь мы анализируем и компании ретаргетинга их неэффективность и компании по мобильному трафику и десктопному трафику отдельно нас интересует в этом разрезе каким образом а, совершаются конверсии исходя из первого второго третьего и последующих посещений сайта повторных с рекламных кампаний которые мы запускаем и соответственно есть такой показатель как время возврата то есть сколько он то есть идентичны этому, только здесь у нас количество дней, за которые пользователь вернулся на сайт и совершил конверсию. Это поможет нам понять, каким образом настраивать компании ретаргетинга в первую очередь и каким образом делится трафик по принятию решений. То есть много требуется времени людям, чтобы совершить конверсию, либо им достаточно одного точного касания, для того, чтобы мы получили в базу. Соответственно, разделение по полу тоже преследовало эту цель. Также хотели в этом срезе проанализировать дни недели по совершению конверсии и время в течение суток, желательно в зависимости от дней недели. Ну, глубина просмотра в этом отчете нас не очень интересует, по времени на сайте я уже сказал. Вот таким образом у нас получился вот такой отчет. Мы провели аналитику отдельно по времени на сайте. Поняли, что большинство из тех, кто заходит на сайт, совершает конверсию с первого касания. Это значит, что страницы хорошо подготовлены и конверсии есть. Основной трафик ведется на кризы и это тоже объясняет. Почему с первого касания а, больше всего конверсия совершается. Но также а, нам интересен еще, а, интересна еще зависимость а, скорости оставления заявки и теплоты льда. Но эту информацию мы уже а, получаем от заказчика. А, и она будет нам доступна только в последующем периоде после, этого, после этой волны оптимизации. Вот это очень интересный срез, который мы сделали. И он показывает, каким образом а, по дням недели и времени суток, а, какая зависимость есть от а, мобильного и десктопного трафика, а также от, а, по времени а, принятия решений на сайте. И у нас тут получились интересные данные. Ну, что вообще, а, сейчас вас грузить сильно не буду, но каким образом эта аналитика помогла нам получить какие в принципе данные мы получили благодаря ей а, первое что мы узнали это что 61 процент пользователей это мужчины совершают конверсию 17 процентов не определено рекламной системой то есть системой аналитики и а женщины это 22 процента конверсии Время на сайте до принятия решения. В большинстве случаев 34% кон конверсии совершается быстро, в течение до 1 минуты, 27% это 1-2 минуты, 15% это до 5 минут и последующие распределяются 7-8%, очень небольшой процент конверсии сайт Я понимаю, я уж сам зеваю, но как бы это очень важная информация для бизнеса, если вы анализируете свою статистику. Я хочу просто показать вам пример, как вы можете это сделать. Время возврата до конверсии, то есть сколько дней в среднем проходит до того, как человек совершит конверсию, посетив от одного до бесконечности количества раз сайтов. Итак, у нас 78% посещает сайт Именно по первому касанию. И 22% соответственно а, с, со второго по 15 а, приход на сайт совершает конверсию. Это заслуга компании ретаргетинга и повторных касаний по уже имеющейся м -м, аудитории в Яндекс Яндекс.Метрике. Время конверсии по суткам распределяется следующим образом. Здесь вот у нас этот срез находится. Ну, если обобщить, то получается, что у нас а, ночники да, с нуля до 6 часов, То у нас, а, так, у меня нет в процентном соотношении, только по количеству. Тогда данные я озвучивать не буду. По дням недели вот то, что а, на основании чего мы внесли корректировки в рекламные кампании, и что нам дало больше всего информации, это конверсии по дням недели в разрезе по времени суток. То есть мы, если возьмем а, понедельник да, и время суток, когда... То есть мы проанализировали всю эту информацию и получилось, что понедельник-вторник а, по времени с 8 до 15 часов по мобильному трафику мы получаем максимальное количество конверсий в принципе по всем рекламным кампаниям а, в пятницу у нас то есть дни недели такие как среда четверг у нас очень мало конверсий а, в пятницу в этот период времени с 6 до 10 утра мы получаем второй поток конверсий который нас интересует и Заметное, заметное отличие по выходным дням в субботу с 10 до 13 растет конверсия и с 20 до 23. Это объясняется, что люди в субботу после рабочей недели Планируют заняться делами, уделяют это первой половине дня, а дальше отдыхают и занимаются делами семейными. А таким же образом поступают и в вечернее время суток, то есть 20-23 часов они мониторят а, интернет, либо декст но больше в отношения мобильной версии, и совершают конверсии там. И что касается воскресенья, у нас есть только один период, когда четкие конверсии происходят это с 10 до 12 утра только с десктопной версии это означает что у целевой аудитории есть категория возрастная которая заходит только с десктопной версии и решает вопросы только в воскресенье с утра те вопросы на которые у них есть время они тратят на свое развитие и так далее поэтому на основании этих данных мы внесли следующие корректировки. С понедельника по вторник с 8 до 15 мы повысили ставки на мобильные устройства на 20%. То, то же самое сделали на десктопной. По десктопному у нас мало информации по конверсиям по этому срезу, но мы все равно это сделали для того, чтобы получить статистику. В пятницу с 6 до 12 мы повысили ставку на все э, устройства и в субботу с 10, 13, с 10 до 13 и с 20 до 23 мы также повысили ставку на мобильные устройства и на десктопные и в воскресенье повысили ставку с 10 до 11 часов. Все остальное мы оставили на прежнем уровне для того, чтобы дальше получать статистику. Ну, у нас тут э, имеет особенность э, Яндекс Директ, что мы не можем э, выбрать менее 40 часов, э, учитывая рабочее время показа рекламных кампаний. Поэтому у нас, э, мы не можем э, выбрать именно те часы, в которых нам интересно, э, чтобы компании показывались. Тут э, нам пришлось э, в очередной раз обхитрить Яндекс.Директ э, и э, выбрать рабочие часы во время, когда просмотры... То есть то время... Мы выбрали то время, где повышаем ставки. Понедельник, вторник, суббота, воскресенье. И также, чтобы добрать количество э, до 40 часов в рабочие дни, мы выбрали время, в то время суток, когда все люди в основном спят. Чтобы мы, а, то есть здесь вот будет минимальное количество потерь а, денег с а, тем пользователем, которые все-таки будут в сети. То есть по нашим данным а, у нас есть четкая статистика, что в, этот, в эти периоды а, совершается максимальное достижение конверсии. Понедельник-вторник с такого-то времени, в пятницу, субботу, воскресенье такое-то время. Все, осталь... Все остальное время нам становится неинтересным и мы не хотим показывать свою рекламу вообще в принципе в это время. Потому что в ней минимальный процент совершения конверсии. И мы не будем расходовать рекламный бюджет свой напрасно на то, чтобы просто его прокручивать. В принципе, на этом видео можно закончить. Оно, согласен, тяжелое для восприятия, сугубо техническое. Кто не разбирается в интерфейсе Яндекс.Директа, это вообще муть. Поэтому для тех, кто разбирается и для тех, кто хочет разобраться, я бы рекомендовал попробовать ручками все это сделать. Посмотреть свою статистику, аналитику, что у вас есть, какие данные по рекламным кампаниям в течение какого времени, по разным срезам и так далее. И замечу, что а, данные, которые вы получаете по своей аудитории, они сугубо индивидуальные То есть мы сейчас рассматриваем на примере одного, одной ниши, одного заказчика, с которым мы работаем. А у вас аудитория может быть совсем другая. И реагировать она может совершенно по-разному. А, как видите, очень много зависимостей. От дней недели, от времени суток у нас аудитория исключительно B2B. В этом конкретном примере. Если вы работаете с физиками, то у них там будет совсем по-другому. Также важное замечание, что рекламная система Яндекс.Директ и ее особенности по времени взаимодействия с аудиторией различаются. Что я имею в виду? Я имею в виду, что... Пользователи ведут себя по-разному в одной рекламной системе и в другой рекламной системе. Если мы возьмем и проведем аналогичный срез по этой же целевой аудитории, но а, по таргетингу Facebook, допустим, да, то там реакция будет другая. А я могу привести пример. Ну, вот у нас а, есть клиент а, и у нас... А, заявки в рекламном кабинете, которые приходят, и здесь статистика совсем другая, нежели на заявках, которые э, приходят по таргетингу Facebook. То есть там э, разное время, в которое люди совершают конверсии, и ведут они себя по-разному. То есть от той рекламной системы, в которой вы ведете рекламу, тоже зависит Скажем так, у каждой рекламной системы есть особенности поведения пользователя в ней. Кто-то просыпается раньше, кто-то реагирует так, кто-то реагирует по-другому. И это зависит не только от целевой аудитории, но от рекламной системы, которая располагается. Это дает полный ответ и подтверждение тому, что с каждой рекламной системы, с каждого рекламного канала у вас всегда будет разная конверсия, о чем я говорил еще в предыдущих видео. Ну, на этом все. С вами был Алексей Федорцов. Задавайте вопросы в комментариях. Пишите мне ВКонтакте, либо в WhatsApp по контактам ниже в этом видео. До новых видео.